Бонжух лезами! Здравствуйте, друзья! Яблочный пирог на сковороде за считанные минуты. В этот рецепт яблоки можно резать на любой манер – мелко, крупно, кубиком или дольками. Мне здесь нравятся цельные яблоки. Яблоки делю на две части и делаю неглубокие надрезы в виде сеточки. Сковороду беру с толстым дном – это очень важно. Растопить в ней масло, закинуть сахар, не обязательно коричневый. Как только сахар соединился с маслом, закидываю яблоки. Прожариваю их разрезом вниз практически до готовности, под закрытой крышкой, иногда встряхивая сковороду. Пока яблоки томятся, приготовим суперпростое тесто. Яйцо, сахар, ванильный сахар взболтать до однородности. Влить растительное масло и ввести йогурт или нежирную сметану. Опять все по-быстрому соединить. А теперь просеем муку и разрыхлитель. И замесим довольно густое тягучее тесто. Тем временем яблоки готовы. Переворачиваем их разрезом вверх. Это нужно для красоты рисунка. Заливаем на них тесто. Тесто хорошенько растянуть, накрыть им все яблоки. Оставить пирог готовится на среднем огне под закрытой крышкой. Как только тесто не липнет к пальцам, пирог можно переворачивать. У меня на жарку ушло ровно 15 минут. Отделить бортики пирога и перевернуть его на тарелку. Чтобы пирог легко соскользнул обратно, тарелку можно смазать растительным маслом. С другой стороны дать ему потомиться еще 5 минут при закрытой крышке. Про тесто говорить нет надобности, оно пуховое. Но больше всего мне нравится, что здесь цельные карамелизированные яблочки. Пирог просто восторг. И все это на обыкновенной сковороде. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьенто.